Какие, Татьяна Алексеевна, вчера на сессии, я очень рад вас видеть снова в этой студии, какие самые страшные цифры хищений в Красноярском крае прозвучали вчера? На сессии областного парламента Краевого в вашем выступлении. Вот самые страшные факты и цифры. Какие? Андрей Викторович, ну можно я начну? Во-первых, со слов благодарности вам за то, что вышла передача. Скажу почему. Потому что за этот период времени, когда вышла передача, вот буквально за два с половиной там дня огромное количество в мой адрес поступало звонков. многие, вот. Но самое главное, что писали лесники которые ждали этого отчета мы с вами получили несколько миллионов просмотров несколько миллионов но почему чудо честный рассказ честного человека не оставшийся здесь в москве без внимания руководители государства слова и жду реакции проверки реакции вот кстати алексей кудвин меня удивил Никто из счетной палаты, Кудрин либерал, известный человек, но никто из счетной палаты нам не позвонил, не задал никаких вопросов, а вам? Звонки мне были, материалы мы все Материалы вы Еще... отдали Кудрину, да. а вот он сам, как отреагировал, Алексей Кудрин, глава счетной палаты страны? Пока никак. Пока никак. Вот пока По не... разговору моих помощников Дай с ним мне приз... показалось, что он Кудрин, один из тех немногих людей, кто вообще не видел наш с вами разговор. Именно так, один из немногих людей. Потому что вся Великая Россия, вся, вот от Норильска с севера до юга, до Кавказа, Лида Смолина, она работала долго в Норильске, Меня звонили, слушай, мне прислали на мобильный телефон, она сейчас работает в Москве, в департаменте, ЖКХ, бывший вице-губернатор Владимирской области, слушай, мне прислали в одно и то же время наш с вами разговор. Он действительно многих поразил, но все-таки бог с ним с Кудрином пока. Но вчера в лицо депутатам в Красноярске, вот самое страшное, что прозвучало в вашем выступлении? Практически то же самое. Значит, какие цифры то еще раз повторяем? 30% экономики края в тени. 47 миллиардов оборот. Полтора миллиарда получили в бюджет всего денег. 7 миллиардов недополученных от реализации инвестпроектов. И очень бедное население, которое получает заработную плату. То есть от 47 миллиардов получили в бюджет реально? Полтора миллиарда. А остальное в тени? Господа, я прошу всех задуматься. Вот сегодняшняя Россия, Красноярье. Еще раз. Оборот промышленности, доходы. 47 миллиардов. В бюджет на зарплаты бюджетникам, на пенсии старикам идет полтора миллиарда всего. Остальное в тени. Я правильно понимаю? Да. Слушайте, от 47 миллиардов, я прошу еще раз всех вот спокойно задуматься, от 47 миллиардов народных денег, полтора только миллиарда в бюджет, а остальное по карманам чиновников. Ну, я здесь не правоохранительные органы, и мне очень сложно судить, но я могу сказать одно. Мы на самом деле очень плотно работаем с правоохранителем. Мы счетная оговорил. палата. Да. да, мы счетная палата. Вместе с ФСБ Калашникова, вместе с Речицким УВД. Чекисты Но... изумились-то такому масштабу. Да, конечно. конечно. Но, вот обратите внимание вот на что. Я-то ожидала, что когда вся эта информация прозвучит, то со стороны власти правительства будет... Разработан целый комплекс действий по изменению этой ситуации. Подождите, вот вы, ваши доклады, они были открыты для всех. Да. Губернатор вас пригласил для разговора? Ус. Александр Ус. Я предложила губернатору раз, рассмотреть эти Вы вопросы. предложили. Я предложила но не он. На э, одном из совещаний у губернатора. И что, какая реакция? Вы предложили не он, что странно, но какая реакция у Усы? Ну, рассмотрели мы на сессии Законодательного собрания. С вами даже не встретился. Мы не стали рассматривать эти вопросы на президиуме у губернатора. Почему? Ну, мне сложно сказать. Еще раз. Чекисты, счетная палата, полиция. Все вместе говорят губернатору, вот 47 миллиардов, а вот полтора миллиарда. Он народный избранник УС. Недавно выбирал. И никакой реакции у господина УСа? Андрей Викторович. Вот Никак вот у нас, у всей страны, на ваш рассказ никакой? Иди к депутатам им рассказывай, Татьяна Алексеевна, так? Рассказала и депутатам. Рассказал. Вчера на сессии, да. Вчера Знаменитый на... уже. Я очень рад этой сессии. Итак? Вчера на сессии. Вы выходите на трибуну и все это говорите. Все это говорит, Какие да. еще цифры? Значит, 47 мы услышали. Еще какие цифры? Ну, По я, лесу. Сколько их Я называла о том, что выру... вырубка леса с одного кубометра идет за один рубль. Эти были цифры названы. Я вырубка назыв... леса с кубометра рубль. Да. Я называла эту цифру. Я называла заработную плату. Копеечные. Копеечную. заработку. То есть заниженную цену за вырубку, копеечные. Я говорила о том, каким образом Заплату. торгуют на бирженным ценам. Реакция депутатов краевого собрания. Все депутаты пришли. Ну Сколько да, их человек? 42, наверное, было в зале. Я точно не могу сказать. 42, наверное. Вас слушали так, что муха могла пролететь и слышно. Тишина гробовая. Вот вы видели глаза депутатов. Какие они были эти? Мне когда-то Олег Попов предлагал, говорит, знаешь, давай сделаем с тобой фильм. Глаза депутатов. Не будем лица показывать, а вот только глаза. Глаза депутатов. Вот вы это все с трибуны говорите депутатам. Тоже народные избранники. 47 миллиардов по карманам, полтора только бюджет. Какие глаза у народных избранников в этот момент? Что вы видели? Рас Сочувствие? Растерянные. Растерянные. Порой... Знаете, так Вам не, показалось, что может, депутаты не, в большинстве не своем не хотят это знать? Боятся это знать? Они это услышали, но это же еще надо осознать, что это на самом деле так... Что? мы это, это осознали сразу, это, когда это, 47 миллиардов, а полтора миллиарда только в бюджет государства... Это надо принять, понимаете? Вот принять. Самое как главное. Факт. И как депутаты отреагировали? Сейчас вот, по идее, что должна была сделать у вас? Да немедленно. Три вещи, вот элементарные три вещи. Первое – возобновить лесничество. Помните, я назвала цифру? Там 1400 человек всего лесников, а их нужно 5-7 тысяч. Сделать им достойную заработную плату, чтобы люди ушли с криминала, а занимались реальным делом. Лесничество нужно оснастить техникой, техникой просто-напросто. Они же нет, не имеют техники. У них ничего нет. А у них ничего нет. 82% износа техники. Это великий Красноярский лес. Вот, Они ведь нанимают. Оснастите техникой. Самое интересное, знаете, в чем? Мы посчитали, сколько на это надо денег. Около 4,5-5 миллиардов рублей. Всего. За два года. И тогда течения будет меньше. В течение понятно? двух лет... Да. Понимаете, правоохранительным очень Права. сложно работать, если мы экономически не поменяем ситуацию. А мы это можем сделать. Депутаты, какая реакция? Мы можем сделать это. Какие глаза и какие слова? Вот вы выступили, сошли с трибуны. Аплодисменты. Как это все было? Расскажите, пожалуйста. Краевая сессия депутатов. Доклад ваш председатель Счетной палаты. Андрей Викторович, то, что дальше происходило, было просто омерзительно. Даже повторять не хочу. Даже повторять не хочу. Вас это, стали шельмовать? Это, это никого не интересует. Вас стали шельмовать? Да. То есть цифры 45,5 миллиардов по карману хищений, 30% экономики края в тени это никому не интересно. Это запретная тема. Понимаете, эта тема запрет. Это потому, что воруют наше предположение руководить члены правительства. Это потому что нужно менять систему. А желание у власти поменять эту систему, ее нет. Так все-таки цифры депутатов не заинтересовали. Реакция была другая. Что вы плохая. Почему, почему первый вопрос, почему я дала вам интервью. Первый на всю, вопрос. На всю страну вынесла ссоры из избы. А почему же не дать интервью журналисту? Красноярскому или московскому? Ну, почему из СБ. Как ссоры? Красноярский край, там миллионы людей. Четыре Франции по территории. Это наша Россия. Это и есть Россия. А молчать надо было главе счетной палаты. Без Второй... грифа секретности. Второй вопрос. Почему сейчас именно, именно сейчас мы занимаемся этим вопросом? Как понять, что это вопрос такой? А когда заниматься надо было? Вчера или ну, после? Я что Или завтра, не дай бог. Это поручение самих депутатов. Но, вопро... Но вопросы задавали не депутаты, вопросы задавала власть. В лице кого? В лице председателя правительства Лапшина. И вот этого Пономаренко, зама-губернатора. Он первый зам, да, что да. я его в глаза не видел. на Да, самом но деле. потому что, знаете, то, что прозвучало... И какие же вопросы задавали председатель правительства и первый заместитель губернатора? А, а УЗ даже не пришел? Нет, не было. Фантастика. Не пришел губернатор. Есть дела поважнее. Слушайте, они дураки, что ли? Вы можете, я по-простому спрошу, как это? Ну как? Ну как? Ну как? Вот даже Сковора после того, да. действительно, широко в стране обсуждаем его. А как то губернатор мог не прийти на эту сессию? Такие же дела важнее, чем вот такая вот история. Это же его избиратель. Как? Объясните мне. Вот психологию. Вы знаете, самое интересное, что очень много было мне звонков от Джон Лесников. После нашего эфира. Совершенно верно. Вот я была этого поражена. И они знаете, что мне рассказывали? Они говорят, Татьяна Алексеевна, вы знаете, мы устали жить в рабстве. Наши мужья на, на вырубке леса идут как на фронт. Мы не знаем, вернутся они обратно или же нет. Почему? По одной простой причине. Потому что могут вернуться, а могут и не вернуться, потому как. Могут заплатить деньги, а могут годами и не платить деньги. И одна из жен мне сказала, говорит, вы знаете, да мой муж в рабстве находится уже долгие-долгие. И мы ждали, что власть поможет, и мы ждали, что что-то изменится. Веру теряют власть. Подождите, а вот... Веру теряют. Мне Понимаете, очень вот интересно... Вот это самое страшное, потому что это женщины, это жены. А когда они ждут своих мужей, которые могут прийти, а могут не прийти, и ни копейки деньги не приносят, и говорят о том, что они находятся в рабстве, вот это самое страшное. Подождите, но вот идет этот крик, этот стон. И губернатор в тень. А они что, не понимают, что они чиновники? Или от страха прячется губернатор? Наше предположение от страха. Потому что там на сессии, после вашего выступления, ему пришлось бы что-то говорить. По фактам. А не почему Караулов сделал передачу. Это профессия караулов. Я бы у Гитлера взял интервью с удовольствием. Я всем задаю вопросы. А уж тем более в родной стране. Страх? Поэтому не пришел. Дурь? Поэтому не пришел. Объясните. Как вам Андрей Викторович, я не буду отвечать на этот вопрос. То есть мы предполагаем, да. что, я скажу, есть чего бояться. Губернатору, лично губернатору. Чего и кого, каких цифр. Хорошо, а председатель правительства? Какие нарушения, когда про 40 с лишним миллиардов не говорит? Ну, они же проверяют не эти миллиарды, а, а счетную палату как она осуществила проверку по заявлению Масладу? То есть еще раз, по заявлению министра Леса, вы об этом говорили которого, в нашем да, предыдущем которого разговоре. Которого проверяли. Теперь идет проверка счетная палаты. Не изложенных фактов аудиторами счетной палаты у вас огромный колоссальный аппарат. Не факты, не эти миллиарды. Да. А проверка, как счетная палата посчитала? Как проверила. Как проверила? Как проверила. И это прокурор сказал, будем проверять да? вас. Да. То есть не коррупцию, о которой вы говорите, а вас, потому что вы как вы, есть коррупция. Да еще Мы... и я коррупция. Я какую-то смс посылал, а чуть я позже. Сам, я, я первая коррупция. Это прокурор сказал? Да, и по результатам может быть возбуждено уголовное дело. После этого, знаете... Против я... вас? Если да. сидела вместе с аудиторами, так тогда лучше счетную палату ликвидировать, распустить? Совершенно верно. Это прокурор сказал? Совершенно верно. Подождите, а заместитель генерального прокурора по вашему округу федеральному, он был в зале? Нет. Не приехал? Не был. Я не знаю, был ли... Из Новосибирска не приехал в Я не знаю, я не буду это говорить, я не знаю просто-напросто. Мы предполагаем, ну, раз он не прозвучало слово, значит и не приезжал. Его вы действительно вышли к журналистам после сессии и сказали, что у нас за правду в Красноярском крае сажают. Да? Именно да? так именно так, и больше ничего не говорил. Ничего. Но после вашей передачи у меня силы есть. И поэтому, знаете, вот если бы две недели тому назад мне сказали, что мне придется вот это все пройти, я бы, наверное, знаете, 300 раз бы посчитала и сказала... Татьяна Ксения. А сейчас, знаете что? Владимир до Путин, конца. я вас перебью. Подождите, про, про конец. Я понимаю, что вы пойдете до конца, но Конец-то близок негодяем. Впереди выборы Государственной Думы, да и выборы президента не за горами. Если всякий раз правду душить, то люди... Слушайте, ну когда человек не может найти правду в зале суда или в депутатов, понимание и правда, он на улицу выходит. Это все понимают. Мы уже рассказывали, как прокурор края проиграл депутату Ивану Серебрякову. Прокурор решил выгнать Ивана, неугодного депутата, для чиновников неугодного, из депутатов, руками суда. Мы говорили, что, по нашему предположению, судья Центрального суда, принимая заявление от прокурора, гоните Ваньку из депутатов Серебрякова, он нам мешает, патриот России, мешает. Объясняла прокурору края, что по Конституции не прокурор должен выгонять Ивана. если что-то такое сделал депутат и других депутатов. По конституции. По конституции. Либо избиратели, либо депутаты. Депутаты сказали, нет, Иван, ты будешь депутатом. А прокурор все равно подал заявление. Мое предположение, мысль такая. У нас в Красноярском крае будет отдельно взятая конституция. Так ведь проиграл краевой прокурор Ивану Серебрякову. Иван остался депутатом. Это решение суда. И тоже И с генеральной прокуратуры все дошло. Я отвечаю свои слова. Эта история никого тоже ничему не научила? Там, в прокуратуре. Как вам кажется? Которые нынче вас проверяют, не вами, изложенные факты о вас, чтобы другим не повадно было копаться в лесном деле, а? Никто ничего не понял? Объясните. Живаш в Красноярске. Ну, доступно объясняют, что, наверное, мы не туда зашли. Я так думаю. То есть там, где предполагаю я, Королов, интерес губернатора, личный интерес человека и его долей. Доли в бизнесах разных. Откуда у губернатора такая колоссальная недвижимость? Ни не, дня не в бизнесе чиновника. Или Пономаренко. Или еще кто-то? Туда даже смотреть нельзя. Убьем. Это мой вопрос, так? Или посадим. Второе. Сумасшедшие люди, слушайте. 21 век, подождите, Россия... Нет, слишком большие деньги. Слишком большие деньги. А требуются изменения. Ну да, и требуются посадки. Как К посадкам, как мы выясняем, никто не... Все повязано? Но вы же есть. В лесу сложно. Но вы же есть. Я понимаю, что лесной край. Но вы же есть... И такие, как вы, есть? И ваши аудиторы есть? И чекисты есть? Власть должна менять ситуацию, поймите. Но эта власть не будет менять ситуацию, Андрей уже Ильич, понятно. Ну, и чекистам, и правоохранительному, и УВД, и нам очень сложно, если не изменить систему. То есть можно же ведь тысячу раз туда ходить и проверять. Тысячу раз туда проверять, спецназ посылать и черных риэлторов, черных этих Лесоруб. лесорубов ловить. А Она... что еще интересного было в вопросах депутатов чуть позже о караулове и его персональном деле? Какой негодяй посмел взять у вас интервью? Чуть позже. Что еще прозвучало к вам? Какие были вопросы у депутатов Краевого собрания? Не... И какие партии представляют эти депутаты, Вот кто выступал? А, ну знаете, что... самые... вопросы были от «Единой России». Единая Россия? Да. Что же спрашивали депутаты, члены партии Единая Россия? Еще. Кроме дочери. Дочь тоже спрашивали? <связывая> Ой, сложно мне сказать по дочери. По дочери, по дочери. Кто же? Зайцев спрашивал по дочери. А, да, да, да. Да, один из депутатов тоже спросил. Выяснили, Но, а еще да, вы какие знаете, вопросы были? Там режиссер, реж, реж, режиссер был вот такой, знаете, постановочный даже какой-то такой. Кто или, за кем выступает? Спектакль. от Единой России что спрашивает? И какие же были вопросы? Вот что неслось вам в лицо. Но ни одного вопроса, связанного с отчетом счетом. Одного. Ни одного. Я все время пыталась вернуть к теме и начать говорить снова. Я говорю, ну давайте мы поговорим на тему ту которую я обозначила в отчет. ради, которого я, ради которого я сейчас ради чего я сейчас перед вами стою и выступаю ни одного подождите на а, улице стоит толпа нем, журналистов немножко немножко немножко не так нет Иван Серебряков вышел и стал говорить один он, говорит, герой один, нашего разговора один совершенно верно один он встал, вышел и стал говорить что при чем здесь дочь вам называют цифры Колоссальные. Так еще была смс от помощника Караула. Почему я к генеральному прокурору обратился? Не якобы потерпевший Пономаренко, а я немедленно обратился к прокурору с просьбой проверить. Шантажировали журналист Караулов ну, ну, или его знаете... сотрудники? Вот этих вот чиновников, я Пономаренко в глаза, я официально на всю страну и разместил, тут же на портале. Слушайте, так торопились. Моя Катя, юрист, две грамматические ошибки сделала в письме потом переделывали. Мне стали звонить в журналисты, слушай, это же не твое заявление, ты же не можешь писать с ошибками. Поторопились. Но в тот когда вот эта хрень прозвучала от Пономаренко, «Караулов, мерзавец, у меня вымогает деньги», я обратился к генеральному прокурору Чайки с просьбой проверить, был шантаж или не был, в установленные законом сроки, и или меня обсадить в тюрьму Караулова, или, простите, Пономаренко, Потому что в уголовном кодексе есть статья, она редко применяется. Но там 6 лет тюрьмы. Препятствие работе журналиста. Какая хрень с СМС-кой в руках. знаете, я, я просто... Он авторство СМС-ки установил, Пономаренко. Ой. Я ему позвонил потом. Пономаренко. Сначала он долго не брал трубки. Потом я Сергей меняла которому я тоже позвонил, присылает СМС-ку. Дурачок, а у меня есть это смс-ка ее напечатал, без разрешения Сергея Ивановича. Дурачок этот Пономаренко, я и усу об этом сказал, мне стыдно. Ну, какой-то такой смысл у меня. Все на стол генеральному прокурору положу, ну, я корщу. Не Ни Пономаренко, никому. Это клевета. Но статья не клевета, а там маленькая на Андрей Викторович. Вы знаете, мне очень стыдно. Вот, вот вы говорите сейчас, вы вот очень стыдно, потому что, ну. А вам за что стоит? Вы не не знаю, вот за, за да, да. Вот. А вы все-таки не ожидали, что? А будет нет, конечно нет. Не ожидали? Конечно нет. Что ни одного вопроса, кроме ну, выступления Ивана Серебрякова? Конечно нет. Я еще раз говорю, я ожидала предметного разговора на тему, каким образом. Мы можем повлиять на ситуацию. А журналисты что написали Красноярские в тот же день? В соцсетях, на порталах, в газетах сегодня? Честно? Честно. Я не читала. Жили среди журналистов. Я не, я не что, читала, я очень верю в верю потому что. Ну, не может же быть столько. Это же ваши деньги, вашего края. Журналисты, как правило, люди молодые. Но не могут журналисты участвовать в травле человека, который борется за бюджет края и за их зарплаты. Там многие журналисты бюджетники. Когда 45,5 миллиардов еще раз уходят. Предполагаем мы, да еще и высоким, да еще и в Москву таскают чиновники денежки. То в том числе и журналистам, и гонорары, их зарплаты ничего не остается. А их старики пенсии. Но не может быть в профессии столько сволочей. Ну, один-два, трусы, подонки. Ну, хорошо. Ну, я дал кучу. Я не, не, не смотрел тоже, что написали, какие мои интервью журналистам Красноярска. Я от них узнаю. Проснулся, у меня раз, пошли звонки. Про Пономаренко. Я, а я у глаза не знаю ничего. В кровати же только проснулся, разница во времени. Сейчас я уже знаю все, кроме одного. Я не смотрел, что они пишут. Но все таки Вас поддержала общественность, как вот Люди. Не простые люди, а вот люди со статусом. Журналисты, писатели, интеллигенция местная. Я вам могу сказать одну вещь, которая меня потрясла. Мне позвонил наш архиепископ Владыка, так. наш Пантелейон, И сказал, мы с вами. Церковь. Он благословил. И сказал, что мы с вами. Что вы... Будете делать дальше. Что сегодня? Они реально решили вас сажать за правду, за доклады, Андрей за Юрьевич, все эти цифры? Как я вам кажется? Иду вперед. Вы мне придали силы. Пантелемон архиепископ, благословил. Владыка. Поэтому только вперед. Что вы будете делать? Они попытаются сейчас вас отстранить от работы, думать отчетные? Да. Думаю, да. А худрин поддержит? Наверняка. Вы верите? Наверняка. То есть не отдаст вас на съедение, непонятно за что, принципиальность победит. Я надеюсь на это. Я на это надеюсь. Они не боятся вот вашу защиту нормальной? Да еще и во главе с церковью. На улице выйдут, будет митинг санкционированный. Но митинг огромный, многотысячный, в вашу поддержку. Может даже не один. Они не боятся, что будут пикеты у здания. Вашу поделку. Это деньги для всех. Это воруют у каждого. Они не боятся. Вот Успана, Пономаренко. Не боятся. им в голову не приходит. Как вам кажется? Я не думала на эту тему. Я просто делаю честно свое дело. Я просто делаю честно свое дело. И те люди, которые аудиторы, которые проверяли это все написали то, что есть. Вы можете посмотреть и другие наши проверочные мероприятия. Дальше будет универсиада. Поверьте мне, там тоже есть о чем поговорить. Конечно, поликлиники нет, хотя денежки ушли на эту поликлинику, до сих пор не достроено. И много... Венкия, завоз топлива. Вот сейчас у меня бригада летит в Ивенки. Там тоже есть. И венки. Там много-много-много чего есть. Мы не скрываем ничего. Вот так, как есть, так аудиторы пишут. За долгие годы работы, девятый год я работаю председателем. А вот после вашего такого выступления на сессии, никто не подал заявление об уходе из ваших коллег-аудиторов? Нет. От ужаса? Нет. Никто не подал. Все Плечом у... к плечу все встали? Все уверены. Все будет нормально. Никто не подал. И дальше полетят на проверки. И дальше будут проверять при все предприятия, которые занимаются углем, вместе с правоохранительными органами. И дальше будут проверять то, что у нас в плане. Никто не дрогнул. На самом деле есть еще один закон. Если в средствах массовой информации, а портал Караулов Лайф, это средство массовой информации, появился такой вот сюжет, то не мы журналисты, а сама власть должна реагировать на эту правду. Проверить все, сказать свое слово. Это закон России. Вот мне интересно, зам генерального по округу, Прокурору края я не доверяю после истории с Иваном Серебряковым. Нет. А вот зам генерального Юрий Яковлевич и, конечно, Бастрыкин, потому что это хищение народных денег, бюджетных средств. Это зона ответственности Следственного комитета. А, кстати, как глава Красноярского края отреагировал на вчерашнюю сессию? Ну, на сессию я не знаю, но мне тут же был звонок, кстати, после того, как я прилетела. Вот, попросили все материалы. После нашего эфира. Да, совершенно верно. совершенно верно. Попросил материалы Все материалы. Молодцы, посмотри, молодцы. Да, посмотреть все материалы. Да оценить, не посмотреть надо. Сделать оценку. А, дать, есть... да, да. Принципиальную да. государственную да, оценку. Да, да, да. То есть от них закон. мгновенно был звонок, мгновенно прошел звонок по УВД. То, что было, вот эта срежиссированная хрень, прошу прощения за это слово, на сессии. Это от страха, от вседозволенности, от наглости или от трусости. Как вам кажется, это будет мой последний вопрос. Вот как вам кажется? Испугались? Зашевелились? Или действительно у нас своя конституция в Красноярске, свой президент, фамилия его ус? Это мой вопрос. Президент, Ну, уже хан сибирский. Как вам кажется? Безнаказанность. То есть царила безнаказанно торжествовала безнаказанность в зале. С каким бы удовольствием, предполагаю я, многие из тех, о ком мы говорим сегодня, вас бы расстреляли. Думаю, да. Поздновато, теперь понятно будет, откуда пули летят, вы защищены эфиром. Но с каким бы удовольствием, а я не прав? Вот просто в упор, Если чтобы бы... не мешало воровать Если... Татьяна Если... Алексеевна. Если бы не было прошлого эфира, то я бы не вышла на сессию законодательного собрания. Я бы не смогла это сделать. Это высшая оценка моего труда за всю мою жизнь, слушайте. Поэтому спасибо вам большое. За спасибо. Вам спасибо, что они вас не поколебали. Вот так закаляется сегодня Сталин. Руки у вас не опустились, я вижу, а на Москву. Вы рассчитываете? Да. Вы верите, что в Москве есть Москва? Нормальная, настоящая, законная, честная, да. гордая? Да. Я верю, заботящаяся что... о людях в Сибири в том числе? Да.